Привет всем, меня зовут Владислава и вот несколько полезных советов от Мира Шапок о том, как лучше ухаживать за фетровыми шляпами. Хранить фетровую шляпы допускается только в шкафах или в специальных коробках. Для этого предварительно вам нужно ее очистить от пыли, желательно набить бумагой изнутри, чтобы она не потеряла свою форму, завернуть в бумагу и положить в специальную коробку. Если нет коробки, вы можете завернуть ее в полотно. Посмотреть видео, как почистить фетровую шляпу в домашних условиях, вы можете у нас на канале. Ссылка в описании снизу. Фетровые шляпы не стоит вешать. Это поможет избежать деформации самой шляпы, о чем я говорила ранее, а также сохранит правильные формы самого головного убора. Если на шляпе появились потертые или блестящие места, то от них легко избавиться. Вы можете просто взять мелкую соль и почистить это все щеткой. Либо же вы можете взять мелкую наждачную бумагу и потереть необходимые места на шляпе. Ждем вас каждый день за шляпками и аксессуарами. У нас в магазине Миршапок в городе Санкт-Петербурге на проспекте Сизова, дом 25. С 11 утра до 8 вечера. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал Мир Шапок.